Ты много о Боге слышал, ты много о нем читал, что он все сильнее и выше на землю пришел, на кресте умирал, молитвы ты слышал часто, старался молиться сам, но как от души общаться с тем, кто распростер. На тобой небеса, поговори с Иисусом, в комнату ты войди, поговори с Иисусом, там, где лишены ты, поговори с Иисусом. Он знает твои печали и в сердце он видит свет. Он веры твоей желает, чтоб за руку взяв провести, дать ответ. Бог хочет с тобой общаться, стать другом твоим он рад. Лишь с Богом ты будешь счастлив. Доверь в свою жизнь. И скажи Ему «Да». Поговори с Иисусом в комнату Ты.